Всем привет, с вами я, Саша Романов, и мы находимся в клубе сердца. Сегодня сам Дэцел, вылили трюк, кто как знает. Короче, давайте окунемся в атмосферу, йоу. Чё, как тебе тречки от Дэцла? Детство мое, чё я могу сказать? Такая старая? Да, -а -а, есть немного. Как, как тебе Дэцел? Новый альбом х***. Сейчас новый, да, вот этот, из песни, да, его вот эта вечеринка, да, с нового альбома? Из вечеринка с нового альбома. У нас сегодня авторская вечеринка Based Time Night Party На танцполе Хижины, это очень круто Первый раз здесь В рамках вот такого Глобального проекта, который связан с нашим радиошоу Я думаю, что все будет круто О, не х... Мне кажется, будет мега круто Но Будет мега круто Чуваки, вырезайте нахуй эту х... Если бы здесь был сегодня Гуф или какая-то are Как выступалось, как народ сегодня? Расскажи. Ну, в общем, все хорошо. Единственное, что вот с этим антитабачным законом теперь народ выходит. Там каждые два-три трека покурить, это больное дерьмо вообще. Надо разрешать обратно курить в клубах, вообще, что такое? Это у тебя будет первый пункт перед предвыборной программе, я думаю, да? Не, я не собираюсь вообще в политику лезть. Политика грязь. Там все врут. Теплые слова клубу сердца. Любви, здоровья. Ну и чтобы бабки водились, поскольку сейчас это, наверное, будет актуальным. Мои слезы, А у нас прямо разгар вкусы Сердце бьется как надо И все зажигают на полную катушку Как тебе вообще сердце отдыхается? Сердце. Главное у нас сердце бьется от сердца Это вообще порадовал, молочина, молочек, братан Все вообще ништяк, мне все нравится Все, по, ну, на уровне, короче, своей атмосферы Да, конечно, креативно, все круто, классно Ты сегодня с другом? С подругой С другом? С двумя с девчонками-то планируется сегодня? Ну конечно, как же. Ну смотри, мы будем наблюдать, не дай бог, мы втроем, как пришли, так и ульете. Мы здесь первый раз, вообще все радость просто отмечаем. Я сначала думал, Дмитрий Нагиев стоит. Он нервно отдыхает, пока он старый уже. Ну -мо, Марина, ну что такое? Марин, ну, ну ты что, обиделась? Ну да, возвращайся домой. Денцел, как был крутой, так и вживую он крутой. Не да, забывай, да. что ты его преследовал. Да, да, бывает иногда такое Всем позитива, всем добра, ждем вас в сердце Очень круто, очень круто Классное тусе, да? Да, конечно Всем привет, мам, пап, привет, всем привет Ответил класс, вообще огонь, все Блин, его дреды меня прям возбуждают Телочки текут сегодня, да? Телочки просто тают, они расстилаются Я надеюсь, вы обрежете вот эту всю запись, Нет Как нет? А сейчас прямой эфир идет у нас кайф, у нас реальный кайф. Ты И... так булочком делаешь, классно. Это первый канал. Я Кирилл. В этом клубе так огромно. Ты годный день тусел, вот сегодня сюда приехал. Ну что же, и это был Клуб Сердце, это был Александр Романов, это было Пати Vision. Увидимся, услышимся, пока-пока.